утро. <связь> да, сейчас утро. Слава богу. Так, надо сейчас пойти, почистить все остальное. Так. <связь> <связь> <связь> Ой. Вот моя хорошая камера. Так. Подержи, держись, держись, так... Штатив. И подсундук. Так, теперь берем тебя на руке. Все. Вроде так включить. Отлично. -мо, свет забыл <сёк> Хорош. <сёк> <сёк> okay, Все, можем, можем идти. Здесь тоже. Ну, а здесь, думаю, не надо. Все равно никто никогда не понимает, что я не получу за электричество именно в ванной. Так, пора бы перекусить. <сёк> <сёк> <сёк> Какой вкусный. Че? Опять отложить. А, кто то Лейтенант Андрей Полович, откройте, пожалуйста, дверь. А, здравствуйте. Так. Вчера ночью в час. И до трех часов ночи произошло убийство. Кого? Мэра деревни? Нет. К вам приходил проверить, все ли у вас хорошо, охранник президента э, президента Майнкрафта. Его кто-то убил в три часа ночи. А, а что он делает в нашей деревне? В три часа ночи, вопрос! Ну я-то это откуда должен знать, у мэра надо спрашивать. Он э, не берет от нас никакие приемники. Понятно. Так, э, что вы хотите от меня-то? Нужно обыскать ваш долг на предмет убийства. Да, пожалуйста, обыскивайте. Мне-то что? Хорошо. Да-да, у меня там в сундуке лежит э, игрушечный нож. Такой, чтобы поправняться в ударах ножом, если вдруг какой-то монет чела на меня нападет. Это правильно. И пистолет, чтобы пострелять в тире. Это обычный пистолет, и он... Точнее, револьвер, он ничего не делает по а человеку. Ну, может, только синяк оставить. Хорошо. Я обыщу и подойду к своей группе докладывать. А, конечно, меня, конечно, не проинформировать, ничего. Ну, ладно, обыскивайте. Только двери, пожалуйста, закройте мои. Спункти что-то бегают здесь. Внимание! На, На свиньи бегают здесь. Эм... При любой, там где. дверь. Пожалуйста, Сверк, уйдите с этого участка. Да, конечно, хорошо. Без вопросов, понимаете? Без вопросов. Сверк, Сверк, можно войти? Да, конечно, входи. О, здорово, чувак. Чё, как, как дела? Да, в принципе, нормально. Все нормально-то? Чё такое грустно? Да вот, думаю, кто мог убить. охранника президента Майнкрафта. Да, тоже каша в голове. Тебя тоже обыскивали? Ну, меня сейчас обыскивают, так что, ну, в принципе... Ну ладно, обыскивать, ну, обыскивать. Что с этого? дело в том, что мне кажется, как будто бы я знаю, кто это сделал. Кто? А, нет, он за город нет. Точно. В смысле, за предела этой деревни. Да. И уехал 10 лет назад. Угу. Понятно. Слушай, что делать ты сегодня будешь, а? Да, дома, наверное, сидеть все-таки. Что мне еще пить? Действительно. О, Мит, здорово. Привет. Что ты у него шестьдесят делаешь? Ты опять хочешь устроить тут э, драку, а? Там копы стоят вместе с, э, с армией похожими. Давай выйдем прямо перед ними, под... подеремся. Нет, мне таких проблем не надо Вот и мне тоже не надо Так что все, бывай Саша, Саша, давай, пока Пока Саша нормальный человек А этот, блин Ребята, ребята, ребята, ребята, ребята Тихо, у меня автомат, я начну стрелять Да успокойтесь, успокойтесь У вас в доме, вон в том Житель Находится житель. Группа Альфа вытащит его оттуда и допросить немедленно. Так точно все будет сделано. Спасибо тебе за помощь. Слушай, мне кажется, я тебя знаю. Знаешь, да с чего бы тебе знать меня? Нет, серьезно, я тебя знаю. Я тебе не верю, то что ты меня знаешь. А, ой. так внимание, группа Байков Проверить все периметры, обчесать каждый дом. Ну, кроме вот этих двух, я их уже проверил. Ну, да, кто Господи, я Блин, мне еще надо заскочить в магазин техники. А, здравствуйте. Я у вас вчера заказывал тумбочки 3 для моего дома. И у меня вопрос, где они находятся? А, так их сейчас собирают, уже завтра их привезут, предоставлю. Хорошо. Ждем. Да, кстати, это будешь плюс включить? Вот все. А, huh. то есть вы настолько стали ленивыми, что даже просите покупателей включить вам тут все. Huh. Разумеется, разумеется, чего мне? Включу, только с вас потом двадцатка. Huh. Стреляю, тут жарко. это прям серьезно. Huh. Вы тут вообще находитесь. Так, о, магнитофон. Huh. Это, это магнитофон сколько стоит? три uh, Эмеральда. Хорошо, я вам принес сейчас деньги и заберу его с собой. Капец, уже развернились. Даже не хотят. Uh, даже не хотят даже... включиться. Три Эмеральда, по-моему, просим. Чего они там стоят? Говорили же отцепить периметр. Ну, ладно, мы это дело. делаем. Uh -huh. Вот ваши три Эмеральда, забирайте. Так. Все. Как он называется? Господи, у вас какие названия? А, жили череда. -а -а. mm -hmm. Угу. Итак, лист в деревне номер шестьсот Так, угу. Ого, да тут много чего нашелось Так, так, так. Угу. Понятненько. Так, ага. Блин, блики все. Не видно убийцу. Так, группа Бетта, Отцепить весь периметр и уберите этот труп серьезно. Так, в принципе я все, что мне нужно, я нашел. Поставить куда-нибудь. А вот сюда и поставлю. Вот так вот. Все, пора ложиться спать. Так, здесь включим свет. ванной тоже пробуждаем электричество. Ну что ж, чистим зубы и ложимся спать. После того, как почистим зубы и лег спать на следующий день. Так... Ну что ж, новый день, новые возможности, новое все. Так. Труп убрали, а кровь так и не стали оттирать. Так. Никого нету. Что? <hydration noise> там следы крови, тут отпечатки крови. Они а, мусорные баки не проверяли. Балван, я же это трогал. А теперь там отпечатки. <с frontline> <Alberto bağ integrate> э, э, извините, можно войти? Дверь. И здесь следы крови. Чего? Тут пусто. Ну, ладненько, за это дело возьмусь я. Я раскрою это, это убийство. Ну а что ж, ребята, это была первая серия первого сезона. Надеюсь, вы это оцените, оцените, оцените этот сериал своим лайком, подпиской и уведомлением на этот канал. Это мое первое видео, так что если что-то вам не понравилось, не судите строго. И чтобы я знал, что вам не нравится, напишите в комментариях. Я это постараюсь исправить. Ну так, ждите второй серии. Пока-пока.